Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Строна. Я партнер очень крупной компании, в которой работаю полгода и веду свои дела в интернете через бизнес-систему Info. 30 лет я работаю на предприятии в ожидании роста зарплаты, но так как цены опережают рост, семейный бюджет не позволяет исполнению моих заветных желаний. Я усиленно задумалась о работе в интернете. И теперь я твердо знаю, что это и есть путь разрешения моих проблем. Эта система позволяет находиться в любой точке мира, где есть интернет, сидя дома у компьютера, и не только, с помощью любого гаджета вести сетевой бизнес. Также эта система дает мне возможность общаться, дает мне заинтересованных в бизнесе людей, и самое главное, дает мне возможность зарабатывать. Мне не нужно терять время, чтобы объяснять кандидатам что-либо. Они все это находят в системе. Есть огромное количество тренингов от классных специалистов в mlm бизнесе Она обучает нас, она обучает наших кандидатов, она дает информацию нашим кандидатам. Она дает нам наших родителей, кураторов, которые ведут нас за ручку по всей системе с волшебным пенделем. Все, что нужно знать о продукте, о маркетинг-плане, о всех инструментах для бизнеса, все находится в системе ForSage Info. Если вы амбициозны и хотите сами распоряжаться своей жизнью, быть самостоятельными, и не зависеть от шефов и начальников, распоряжаться своим временем по вашему усмотрению, хотите много путешествовать и, главное, зарабатывать, то наша система для вас. Времени ждет. И какова бы ни была цена успеха, ее платишь один раз. А цену неуспеха платишь всю жизнь. Ждем вас. Приходите, друзья.